Фасолевый суп с фрикадельками – отличное обеденное блюдо, которое идеально подходит для семейной трапезы. Суп состоит из овощного бульона с вкусными фрикадельками. Рекомендую приготовить. Приготовим фасолевый суп с фрикадельками в домашних условиях. Сформируйте фрикадельки и киньте их в кипящий бульон. Когда бульон вновь закипит, добавьте картофель и лавровый лист. Приготовьте зажарку, потушив на сковороде лук с морковью, помидорами чесноком, сельдереем и специями. Добавьте зажарку и фасоль в суп. Варите до готовности картофеля. После добавьте измельченную зелень. Снимите кастрюлю с огня и дайте супу настояться 10-15 минут. Удачи! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовим необходимые для приготовления ингредиенты. Из фарша формируем фрикадельки. Картофель нарезаем кубиками. Морковь, Помидоры и сельдерей также мелко нарезаем. В кипящий бульон кидаем фрикадельки. После закипания добавляем картофель и лавровый лист. Солим по вкусу. Обжариваем на растительном масле измельченный лук. Через несколько минут добавляем морковь. Затем добавляем сельдерей, помидоры и специи. Выдавливаем чеснок. Перемешиваем и тушим 5 минут. Добавьте зажарку в суп. Сразу же добавьте фасоль, варите до готовности картофеля и мяса, в конце добавьте измельченную зелень. Подписавшимся, больше вкусностей. Дайте супу настояться под крышкой 10-15 минут, приятного аппетита. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Фарш свиноговяжий, 1 килограмм, бульон любой по вкусу фасоль готовая 2 стакана сваренная картофель 4 штуки морковь 2 штуки сельдерей 3 штуки лук репчатый 1 штука помидоры 3 штуки лавровый лист 1 штука зелень по вкусу соль и перец по вкусу масло растительное по вкусу количество порций 5 6 не останься равнодушным вырази благодарность одним лишь щелчком Подписываемся. Пусть вам сегодня повезет.